Всем здарова, дорогие друзья! Что-то давно я не делал видеороликов. И тут я захожу на YouTube и вижу комментарий от Шаймана. Он просит сделать видеоролик, связанный с читающими ютуберами, типа как распустить быстрый канал. Ну и этим мы сегодня и займемся. Ну, знаете, первое, что сразу могу сказать: как вы только создали канал или как вы вернулись делайте целую неделю видеоролики каждый день. Это максимально важно, потому что YouTube видит у вас активность, и в первую неделю, или же в неделю, когда выходит видео каждый день, он лучше вас транжирует. У вас появится больше просмотров, и вы это можете просто видеть даже в аналитике. Идем дальше. Дальше вам нужна какая-то креативная идея, хорошая подача и так далее. Мне просили как раз -таки делать идеи, поэтому сейчас мы с вами и подумаем, что же можно снимать. Для начала это классические прохождения, ведь они все еще не жили в себя. Прохождение, спидраны, различные моменты, поиск багов и так далее, это принесет вам просмотры. Точно так же, если вы найдете какой-либо интересный факт, баг, не исключена вероятность того, что вас запустят в ВК, есть отдельные группы, которые этим занимается, и они достаточно популярные, И вы получите опять халявную аудиторию. Что сейчас можно сделать? Сейчас есть... А... Одно из интереснейших событий, а именно дата выхода проекта 2, которую нам показали разработчики, а, получается 30 июня. А, вот. Делать ведут проект, до сих пор видео набирают там от просмотров там до до ограничений вообще никаких нет. То есть, если вам повезет, то просмотров там, ну, для начинающего канала, там 70 вы наберете и так далее. А, точно так же делайте теории разговорные видеоролики, потому что их любит наша аудитория, насколько я понимаю по своему каналу, то, что я с 600 подписчиков до 500 быстро прошел только разговорными видеороликами. Сейчас я, конечно, все прострелил, потому что делаю видеоролики очень редко. Связано это все, во-первых, с тем, что я сейчас болею, ну и с учебой. Идем дальше. Разговорные видеоролики. Разговорные видеоролики это типа теории, типа ваше рассуждение на какую-либо тему, рассуждение взять информации, ну и много чего другое. Ну, разговорные видеоролики, в целом я не думаю, что нужно прям конкретно и обширно объяснять. Чтобы быстро стрельнуть, сейчас нужно просто сделать теории. Максимально много теорий на свой канал. Главное, чтобы они были красиво оформлены, с хорошим звуком, подачей и так далее. Uh, в общем-то, вот и все. Я не знаю, что еще можно сказать. Надеюсь, это последняя часть таких видеороликов, потому что, ну, я, грубо говоря, повторяю информацию, которую сказал раньше. Ссылку. Ссылки на все прошлые части будут получается в описании. Заходите. Всем удачи.